На телеканале УТР итоговый выпуск новостей за неделю. В студии Анна Костюченко. Здравствуйте. Увеличить финансирование регионов намерен президент Виктор Янукович. Об этом он сообщил во время визита в Полтавскую область. Там глава государства посетил Крюковский вагоностроительный завод, где лично проверил качество выпускаемой продукции. Кроме того, президент объявил о необходимости усовершенствовать национальное законодательство. В частности, этому будет способствовать принятие нового уголовно-процессуального кодекса законов о прокуратуре и адвокатуре, а также внедрение новой системы отбора судей в 2012 году. В начале недели глава государства посетил с рабочим визитом Полтавскую область. В Кременчуке Виктор Янкович побывал на Крюковском агоностроительном заводе. В ходе общения с коллективом предприятия он отметил, что Украина способна выпускать качественные товары, используя современные технологии. Но при этом, говорит глава государства, необходимо научиться правильно рекламировать свои товары. Кроме того, украинским предприятиям не обойтись без поддержки властей и госзаказа, подчеркнул президент. Наш внутренний рынок он э, достаточно ограничен, поэтому рост экономики, конечно, он у нас может быть только с ростом экспорта. 60% продукции, которую мы производим, мы экспортируем. И вот если посмотреть на рост экономики, например, в прошлом году 5,2%, да, в этих 5,2% – Экспорт составил более чем 90%. Госбюджет 2012 будет пересмотрен по результатам первого квартала. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович на совещании с хозяйственно-административным активом Полтавской области. По словам главы государства, речь идет о том, чтобы предусмотреть в главной смете страны увеличение финансирования регионов. Если по итогам первого квартала нам удастся поднять уровень доходов бюджета, то сто процентов во втором полугодии мы будем поднимать социальные стандарт. Прожиточный минимум перешел рубеж тысячи гривен. Мы ставим для себя цель приближиться к прожиточному минимуму, исходя из минимальной зарплаты и пенсии. Также Виктор Янукович отметил, что утверждение высоких демократических стандартов является особенно актуальным в контексте парламентских выборов. Президент отметил, что новый уголовный процессуальный кодекс, законы об адвокатуре и прокуратуре, которые будут приняты в этом году, обеспечат защиту прав и свобод человека. С точки зрения участия. Участие власти и административного ресурса в этих выборах, безусловно, недопустимо. Мы хотим, чтобы в стране укреплялись демократические стандарты, и наши заграничные партнеры видели Украину как современное государство, которое двигается этим путем. Продолжить систему отбора судей намерен президент Виктор Янукович. Для этого он собирается вести специальную подготовку кандидатов на должность служителей Фемиды. По мнению главы государства, именно профессионализм судей – главная составляющая справедливого и честного суда в Украине. Он отметил, что любые изменения в сфере судопроизводства должны прежде всего учитывать интересы простого гражданина и защищать его права и свободы. За последний, в Украине, до Карина... За последний год в Украине в корне реформирована судебная система, реформирована в соответствии с лучшими европейскими стандартами. Следующим шагом в сфере перестройки отбора судей должно стать внедрение специальной подготовки кандидатов на должность судьи. Этот шаг позволит судям глубже овладеть навыками профессии, усовершенствовать свои знания и перевести их из теоретической плоскости в практическую. Кадровые ротации в государстве Рейса Богатырева больше не секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Теперь она работает в кабинете министров. Президент Украины Виктор Янукович назначил ее вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам и министром здравоохранения. На ее месте в СНГ теперь будет работать Андрей Клюев. До этого он занимал должность первого вице-премьер-министра и министра экономического развития и торговли. Подробности далее в сюжете. Согласно указу президента Украины Виктора Януковича, Андрей Клюев назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Ранее эту должность занимала Раиса Богатырева, теперь она вице-премьер и министр здравоохранения. Александра Ниченко уволен с должности руководителя Минздрава. Я хотел, бы... Я хотел бы представить Клюева Андрея Петровича. Сегодня приказом президента Андрей Клюев назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Перед новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны президент поставил задачу развития сектора безопасности государства в условиях современных вызовов. В политических кругах появляются отзывы о кадровых ротациях, инициированных главой государства. Президент Украины Виктор Янукович несет персональную ответственность за реализацию и ход реформ в Украине. Тем более, евроинтеграционные устремления Украины определены как непосредственно и очень скоро исполнить их реформ, которые за последние 15-10 лет в Украине не были. Поэтому все кадровые изменения, которые делает президент, он делает исключительно для одного, чтобы народ Украины на себе реально сегодня и сейчас смог ощутить те позитивные изменения, которые должны давать реформы. Потому что без реформ, без позитивных изменений не будет у Украины будущего. Для Андрея Клюева назначение секретарем СНБО это ни в коем случае не понижение, это новое направление для его деятельности и новые возможности для его работы. Что касается Раисы Васильевны Богатыревой и ее назначение на должность вице-премьер-министром и министром охраны здоровья, то это вполне естественная сфера деятельности. Она уже работала на посту министра и ее деятельность была достаточно эффективной, поскольку она по специальности врач и специ. В этой сфере это будет означать, что она будет заниматься тем, в чем компетентна. О задачах на 2012 год общался президент Виктор Янукович с главой Киевской городской администрации Александром Поповым. Председатель столичной горадминистрации доложил президенту о планах по благоустройству города. В частности, он сообщил о проектах развития инфраструктуры и транспортной системы Киева. Также глава государства заслушал доклад председателя Днепропетровской областной горадминистрации Александра Вилкула о прошлогодних результатах работы и поставил ряд задач на текущий год. По словам Вилкула, президент обратил особое внимание на вопросы развития региона. И улучшение инвестиционного климата. Планы, которые будут реализовываться благодаря поддержке президента и правительства в 2012 году, это широкомасштабные проекты, новые, которые мы планируем в рамках развития стратегии нашего города, которые мы приняли на 15 лет вперед, за счет в том числе иностранных инвесторов, реализовывать развитие инфраструктуры, строительство подземных путей и мостовых переходов. Президент поставил задачи, касающиеся реализации инфраструктурных проектов. Очень серьезные задачи поставлены в образовании, это и обеспечение детей местами в детских садиках. Президент поставил задачу закрыть в этом году вопрос, чтобы не было никаких очередей в вопросе здравоохранения, так как наша область является пилотными. Также поставил ряд очень серьезных вопросов по поводу экономики, привлечения инвестиций, роста производства и роста заработных плат и социальных гарантий мобилизировать конкурентные преимущества украинской экономики. Такую задачу поставил премьер-министр Украины Николай Азаров профильному ведомству. Глава правительства подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на реализации крупных инфраструктурных проектов, сконцентрировать усилия и ресурсы страны на аграрном производстве и развитии IT-отрасли. Также Николай Азаров обеспокоен снижением тиражей книг, которые издаются в Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями Отечественной книгоиндустрии. индустрии. Премьер подчеркнул, в Украине необходимо разработать систему эффективной поддержки издательского дела. Кроме того, глава правительства предложил разработать серию изданий «Дешевая библиотека». Такие книги будут издаваться большими тиражами и стоить недорого. Вот программа, которую мы запланировали, вот украинская книга в этом году, это мы ну, все-таки значительно увеличили объем финансирования и хотелось бы, чтобы, конечно, все эти книги пошли в наши вопличные библиотеки. Прежде всего, школьные библиотеки. Потому что, ну где как не со школы, Значит, наш человек, гражданин, ученик приобщиться должен к ней. 15 февраля исполнилось ровно 23 года с тех пор, как советские войска покинули территорию Афганистана. Сквозь ад той войны прошло более 6 тысяч советских солдат, 160 из них – украинцы. Война продолженностью в 10 лет забрала жизни нескольких тысяч наших сограждан. Не вернулись домой 3360 шестьдесят человек, еще более 60 считались пропавшими без вести. Почти 5 тысяч молодых ребят вернулись домой инвалидами. С самого начала нас действительно встречали с радостью, цветами. Потом постепенно все стало иначе. Даже маленькие дети начали перебивать кабеля, точнее проводить маленькие диверсии. Это, конечно, настораживало. Позже ни одна советская колонна не проходила без обстрела. Не было чувства безопасности. Никогда. Каждый, кто прошел сквозь ад этой страшной войны, начал иначе воспринимать окружающий мир. По-другому относиться к родным, ценить свою землю. Больше всего прежних воинов пугает мысль о том, что война может повториться. Они уверены, Афганистан покорить невозможно, как и невозможно навязать другую идеологию. «Больше всего я боялся войны в собственном доме. Даже страшно было это представить. Ценить мирную жизнь – это то, чего не было до войны. До этого я не мог ее оценить, не было с чем сравнивать». Там ты понимаешь, что в принципе те ценности, о которых тебе говорили раньше, вообще не имеют значения. Ведь основная задача в определенный момент – это выжить. Это нельзя назвать страхом. В Афганистане осознал цену эгоизму и цену настоящей дружбы. Большинство из афганцев и сегодня готовы стать в строй случае опасности. Им досадно, что современное поколение воспитывается на искусственных идеалах, созданных киноиндустрией. Убеждают, фильмы о войне в Афгане очень далеки от реальных событий. Мы сегодня являемся примером для воспитания патриотов Украины. Всем известно, патриотам не рождается Чувство патриотизма необходимо воспитывать на примерах героев отечественных, а не из американских боевиков. Мы взяли эстафету ветеранов Великой Отечественной войны, и я думаю, мы скажем свое слово, когда государство будет необходимо. Мы готовы и сегодня взять оружие и защитить границы независимой Украины. Афганец и журналист Сергей Буковский в свободное от службы время собирал информацию о погибших солдатах. И хотя это было запрещено, фотографировал установленные на месте гибели солдат обелиски. После выведения войск они были уничтожены, остались лишь на пленке. После войны Буковский потратил несколько лет на то, чтобы установить точное место рождения убитых ребят. На основе этой информации он издал книгу, где разместил фото обелисков. Таким образом, хотел хоть как-то помочь тем, кто не знает, где похоронены их дети. Все обелиски при выведении войск были уничтожены, ведь во время нашего нахождения там афганцы глумились над нами, для них мы были агрессорами и завоевателями, тогда было сложно за ними и следить. Чтобы их не уничтожили местные, нам пришлось убрать их сами. На сегодняшний день не осталось ни одного обелиска. Тем не менее, мне документально удалось сохранить более 130 фотографий этих памятников, а также их месторасположение. Большинство прежних воинов нуждаются во внимании и поддержке государства. Ведь полученные в боях физические и психологические травмы дают о себе знать. На лечение нужны большие деньги. Мужчины, средний возраст которых не превышает 46-47 лет, уходят от нас сегодня. Уже умерло в шесть раз больше, чем погибло в афганской войне. Семьи погибших уходят. Все больше и больше сказываются раны и болезни, которые перенесли во время афганской войны. В этом году власть обещает позаботиться об афганцах и семьях погибших солдат. Я не могу вот здесь выступаю, рассказывать вам сказки и говорить про какие-то невыполнимые обещания. Я могу говорить только о том, что мы действительно стараемся сделать так, чтобы не только жизнь афганцев, но и жизнь всего нашего народа становилась лучше день ото дня. Анна Космина, Евгений Шутко, Максим Росомахин, Игорь Гончар. Новости УТР. Украинское мясо возвращается на российские рынки. Об экспорте свинины и мяса птицы удалось договориться украинской делегации во время рабочего визита в Россию. Вместе с тем, говорит министр аграрной политики Николай запрет запретный экспорт продуктов питания является рабочей ситуацией во взаимодействии между странами, которые ведут торговые отношения. Что касается экспорта сыров, по словам профильного министра, продукцию лишь трех из 18 молокозаводов запретили ввозить и реализовывать в России. То есть об общем запрете украинского сыра говорить нельзя. Каждый год Экспортирует 80 тысяч тонн сыра в 16 стран мира. Из них 65 тысяч предназначены для российского рынка. Недостаток продовольственных продуктов Украине не грозит, уверяют эксперты. Государство занимает шестое место по экспорту зерновых в мире после США, Канады и некоторых стран ЕС. По мнению специалистов, этот показатель может улучшиться, если будут привлечены инвестиции и новейшие технологии. Более половины территории Украины составляют сельскохозяйственные угодья. Государство уверенно держит лидерство в экспорте ячменя и, и семян подсолнечника. При правильном использовании земельных ресурсов эти показатели можно увеличить, считают эксперты. Украина сможет использовать свои продовольственные возможности в международных переговорах наряду с энергетическими ресурсами. Для этого необходимо создать благоприятные условия для инвесторов. Очевидно, что если речь идет об иноземных инвестициях, то имеется в виду не только средства. Это и новые технологии, и подходы к сельскохозяйственному производству, и рабочие места, и новые рынки сбыта продукции. В этом плане Украина имеет колоссальный потенциал. В мире экономика неразрывно связана с геополитикой. Следовательно, укрепление Украины на сельскохозяйственных рынках даст возможность влиять на геополитическую ситуацию в мире. Когда речь идет о продовольственной безопасности, очень важно знать, какие инструменты для регулирования рынка будут формироваться в странах, которые будут производить больше всего сельскохозяйственной продукции. Украина должна серьезно отнестись к этому вопросу и урегулировать его законодательно. По словам представителя иностранного банка Жанжака РВ, для инвесторов прежде всего важно знать и понимать схему ведения бизнеса в Украине. Чтобы иностранцы могли вкладывать средства в сельское хозяйство страны, им нужны гарантии безопасности и прозрачные условия.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 Практически каждый украинец в течение года съедает почти по три килограмма пальмового масла, не подозревая, что прячется оно практически во всех сладких лакомствах, кетчупах и даже молочных продуктах. О трансжирах в отечественных продуктах – далее в сюжете. Пальмовое масло – растительный жир, который используют в кулинарии, кондитерском деле, мыловарении и даже в производстве биотоплива. Оно практически полностью вытеснило из пищевой промышленности более дорогие молочные жиры. Благодаря пальмовому маслу выпечка, соусы, чипсы и сладости сохраняются свежими и вкусными больше года. Вот только регулярное употребление такого масла может серьезно подорвать здоровье. Для организма человека, для его пищеварительной системы этот жир не является хорошим, поскольку наша пищеварительная система не производит такие ферменты чтобы его расщепить. Это приводит к нарушению липидного обмена, негативно влияет на сосуды, приводит к заболеваниям, в том числе онкологическим. В сырах, уверяют в Центре потребительских экспертиз, пальмовое масло применяют крайне редко. Экспертов удивляют обвинения Роспотребнадзора в плохом качестве украинских сыров. Если пальмовое масло в продукте присутствует, об этом обязательно указано на упаковке. И это уже не сыр, а сырный продукт. Поверьте мне, это нонсенс. Купить 14 образцов и во всех 14 найти растительные жиры, этого просто не может быть. Я уже молчу о том, что в первом списке была, допустим, звенигора, которая лет пять уже не поставляет сыры вообще в Россию. Пока продолжаются недоразумения, отечественные производители сыра терпят убытки. Говорят, что быстро переориентироваться на другие рынки они не смогут. Цены для внутреннего рынка, скорее всего, тоже не снизят. Выгоднее просто закрыть предприятие. Юлия Война, Надежда Дворенчук, Игорь Гончар. Новости УТР. Медицинское исследование экспремьер-министра Юлии Тимошенко, которое провели зарубежные врачи, показало. Что она не нуждается ни в стационарном лечении, ни в оперативном вмешательстве. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко. По его словам, диагноз немецких и канадских врачей практически совпадает с диагнозами, которые предварительно ставили украинские медики. У Тимошенко проблемы с позвоночником. При этом генпрокурор добавил, что выводы врачей являются конфиденциальной информацией и были переданы экспремьеру. «Диагноз, установленный заграничными медиками, сходится с диагнозом, поставленным украинскими врачами, которые неоднократно обследовали Тимошенко. Это проблемы поясничного отдела хребта. Следуя предоставленным выводам, действительно, они есть. Но это уже чисто конфиденциальная информация. Кровь она не сдала, несмотря на то, что это было предложено как украинскими, так и заграничными врачами». Европейский союз запускает очередной проект по энергосбережению в Украине. В этот раз полтора миллиона евро выделят на внедрение энергосберегающих технологий. В десяти районных центрах, которые выиграли грант, Антремонтируют муниципальные здания, детские сады, школы, системы вода и теплоснабжения. Европейский Союз не первый год на собственном опыте учит экономить энергоресурсы. Новый проект ЕС охватит 10 небольших украинских городов в 8 областях. В районных центрах отремонтируют муниципальные здания, утеплят и установят автономное отопление в детских садах и школах, а в некоторых городах поменяют всю систему вода и теплоснабжения. Для европейцев экономия энергии – это не только экономия бюджетных средств. В приоритете – экология. Экономия тепла значительно уменьшит выбросы углекислого газа в атмосферу. Мы столкнулись с проблемой роста цен на энергоносители. Надеемся, что инвестиции в сферу энергоэффективности помогут вам снизить затраты на энергоносители, а это позволит экономить средства, которые могут быть использованы чиновниками для инвестиций в другие проекты. Затраты на энергоносители в местных бюджетах, домохозяйствах, бизнесе, участие в инициативе позволяет поставить под контроль расходы и обеспечить надежду, что эти расходы стабилизируются. Мы можем перейти из состояния, когда мы находимся в условиях постоянного роста затрат на энергоресурсы в нашем бюджете, какой-то планки. Города и объекты для участия в проекте избирались на конкурсной основе. Из 77 городов, желающих улучшить коммунальную инфраструктуру за счет Европейского Союза, отобрали только 10. Мэр города Ягатына Наталья Дзюба, одна из обладательниц гранта, рассказывает, благодаря проекту у города появилась возможность решить многолетнюю проблему, отремонтировать детский сад. А главное, в будущем экономить средства на энергоносителях. Расходы на отопление помещения за последние годы выросли в 13 раз. Помещение находится в таком состоянии, что температурный режим не достигает нормы. Если детям холодно, им неуютно, и состояние здоровья не то, что требуется начиная с 2009 года европейский союз выделил на реформирование энергетического сектора украины десятки миллионов евро отечественные эксперты констатируют в случае если украинские чиновники будут тратить деньги не по назначению и учитывая глубокий кризис в еврозоне еврочиновники могут пересмотреть свою политику помощи мария кирсанова юлия воина анна витер игорь каркадым новости утр. Киевляне, а в особенности жители Левого берега, могут спать спокойно, а угрозы прорыва киевской дамбы нет, убеждены ученые. Также, по их мнению, экологи значительно переоценивают опасность весеннего паводка. Количество снега и льда по Украине не превышает средние нормы. Беспокойство вызывает лишь Карпатский регион. Подробности далее в сюжете. Еще не отступили морозы в Украине, а экологи бьют тревогу. Говорят, приближается мощное наводнение. Допускают, что под натиском воды может не выстоять дамба на Киевской ГЭС. ученые, правда, совсем другого мнения. Дамба рассчитана на сто лет. Она отработала только 50%. Она переживет нас с вами. Весь Киев может спать спокойно. Каждые пять лет комиссия инспектирует все семь ГЭС. Ежегодно проверяют земляную дамбу. Проблем нет. Прорыва быть не может. В Украине существует три поводка опасных региона: Карпатский, Полесский и Киевский. На данный момент снежный покров на равнинной территории Украины не превышает 50 сантиметров. Это не повод говорить об угрозе подтопления территории, говорят исследователи. Опасность заключается в другом. Более 60% воды сформируется выше столицы, в бассейне Днепра на территории России и Беларуси. Придет ли большая и угрожающая вода в Украину, зависит от того, насколько стремительно будет таять лед и снег. Глубина промерзания и влажность грунта свидетельствуют о том, что тающий снег будет идти не в речки, а пополнять грунтовые запасы. На сегодняшний день можно говорить, что уровень половодья на равнинной территории Украины будет ниже среднего. Каскад Днепровских водохранилищ имеет достаточно свободный объем воды для того, чтобы принять даже больше воды, чем мы на сегодня прогнозируем. Традиционно большие риски наводнений существуют в закарпатии Там снежный покров местами достигает метра, но и не в этом заключается главная опасность. При отсутствии весенних дождей снег растает без вреда для людей, убеждены метеорологи. Сложность ситуации в том, что спрогнозировать осадки можно лишь на пять дней вперед, поэтому любые преждевременные прогнозы просто напрасный шум. По данным синоптиков, настоящее тепло придет в Украину не раньше апреля. Анна Чегус, Ивана Анна Витер, Максим Расамахин, Новости Утр. 21 февраля по всем мире отмечают Международный день родного языка. Сейчас на территории Украины насчитывается более 100 языков национальных меньшинств. По данным ЮНЕСКО, 15 из них могут исчезнуть. Накануне Министерства культуры и Госкомтелерадио подписали совместное обращение к представителям национальных общественных объединений и СМИ. В Украине разговаривают на 130 языках. Конституция гарантирует каждому гражданину право разговаривать на родном языке без каких-либо ограничений. Украинский беспрекословно остается государственным. Самым весовым достижением за время независимости Украины остается сохранение межнационального мира и согласия в среде полиэтнического населения. Согласно Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств в областях Украины, где проживают различные этнические группы, ведется телео- и радиовещание на их родных языках. Так, в Закарпатье 20% программ транслируется на румынском, русинском, цыганском языках. В Крыму половина эфирного времени отведена для передач на языках меньшинств. Из них 5% — в Крымо татарском. В Одесской области есть вещание на болгарском, молдавском и гагаузском языках. Сегодня именно на государственном радиовещании более 10 различных языков национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. В шести наших радиокомпаниях, кроме русского языка, присутствуют также румынский, болгарский, венгерский, татарский и другие языки. Таким образом, предоставляется возможность национальным меньшинствам, проживающим на территориях Западной Украины, Закарпатья, Одесской области, возможность транслировать собственные программы. Председатель Госкомтелерадио отмечает, ведомство тесно сотрудничает с различными общественными организациями. Совместно разрабатываются законопроекты по улучшению работы СМИ и издательств. Кроме того, десятки писем, которые приходят на сайт Госкомтелерадио, не остаются без внимания. Анна Космина, новости УТР. Качественные знания не гарантируют качественное образование, так считают некоторые эксперты. Они же попытались определить, каким должно стать гуманитарное образование школьников. Преимущество сегодня отдается техническим предметам. Родители и учителя забывают о том, что прежде всего ребенка необходимо научить человечности и воспитать в нем достойного члена общества. Как воспитать образованного интеллигентного человека с высокими моральными принципами в украинских учебных заведениях? Достаточно ли для этого лишь реформировать педагогическую систему? Ответить на эти вопросы пытались участники Круглого стола. Эксперты Института Горшенина говорят, нужно разделять ремесло, которое приносит заработок, и ремесло образования, которое отвечает за духовное воспитание человека. Последнее сегодня полностью нивелировано, говорят специалисты. Эта проблема существует не только в Украине. Над этим вопросом работают ученые всего мира. У нас нет запроса на образование ни от родителей, ни от подрастающего поколения, ни от социума. У нас есть запрос на качественную профессиональную подготовку. Бывший педагог, а ныне ведущий популярного шоу «Свобода слова» Андрей Куликов считает, реформирование образования неуместно. Нужно начинать меняться самим. Наивно, но я видел много примеров этому, и мне до сих пор не верится, что этим субъектом должна быть общественная активность украинцев, точнее каждый украинец. В то время как есть общественная активность и присутствует достаточное давление на органы власти на всех уровнях, а должная гражданская инициатива на месте. Не ждать, пока она там откуда-то что-то. Я считаю так, хотите улучшение жизни уже сегодня? Не ждите, пока вам его наобещают и дадут. Ольга Богомоля, заслуженный врач мать четырех детей, нашла для них подходящую систему образования в летних лагерях Великобритании. Там на протяжении трех месяцев за 14 уроков восполняют то, чего не хватает в украинских школах. Как Два уроки, кильки с ней. Как это происходит? Два урока количественные, то есть условно физика и биология. Потом два часа физической нагрузки. Они играют, бегают, тренируются. После этого обед. И потом снова два количественных урока. Появляется что-то то, что их объединяет. Там настолько дружнее атмосфера, что они даже стесняются подсказывать. Не потому что это плохо. Просто они понимают, что причинят вред, если кому-то подскажут. У них есть определенное время, когда они могут помогать друг другу. В Украине говорит Ольга Богомолец, даже в частных школах такому не обучают, поэтому изначально нужно менять менталитет украинцев, воспитывать в них чувство собственного достоинства, ощущение дружеского плеча, представление о моральных ценностях. Это дело времени, и на скорый результат рассчитывать не стоит. Наталя шкаруба, Анна и на Сазанина Максим Росомахин. Новости УТР. 100 тысяч детей в Украине – сироты. Для сравнения, столько же людей в среднем проживают в одном районном центре Украины. В каких условиях растут эти дети и что ждет их в будущем, обсуждали взрослые, которым государство поручило заниматься их судьбами. Согласно статистике, в Украине более 100 тысяч детей лишены родительской опеки или воспитываются в школах, интернатах и детских приютах. 40% из этих детей не имеют родных вообще. Для такого ребенка родители заменяют государство. Однако государственные учреждения по воспитанию сирот нуждаются в комплексном реформировании. Интернаты действительно нуждаются в реформировании. Но все это нужно делать постепенно. Сначала построить что-то новое, а потом ломать старое. В последнее время в Украине все чаще появляются дома семейного типа. Ведь только семья может обеспечить нормальное физическое, моральное, интеллектуальное и социальное развитие ребенка. Но выпускники интернатов тоже должны быть полноценными членами общества, уверены представители ООН. Сегодня почти 11 тысяч детей воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа. Около двух тысяч ежегодно устраиваются в приемные семьи и детские дома семейного типа. Полностью изменилась структура усыновления. Ранее междугосударственное усыновление преобладало над национальным. Сегодня же украинские семьи усыновляют в два раза больше, чем иностранные. Дети, которые находятся в интернатах, не должны быть изолированы от общества. Они должны быть в обществе и развиваться в обществе. Я думаю, что нужно объединить детей, которые учатся в интернатах, и детей, обучающихся на уровне общины, чтобы они занимались общим делом, чтобы у них был одинаковый уровень развития. Анна Космина, Юлия Война, Екатерина Сметана, Максим Росомахин. Новости УТР. Это все о главных событиях недели. Приятных выходных. До свидания.